делать, если не получается петь как артист, если вы поете те же слова, мелодию, под совершенно такую же минусовку, но все равно что-то звучит не так. Посмотрите это видео до конца и вы узнаете все возможные причины, почему так происходит и как этого избежать. А с вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Если вы еще не подписались на мой канал, самое время это сделать, а также нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и смотреть их первыми. А мы приступаем. Итак, самый важный и главный момент. Посмотрите на лицо артиста, посмотрите на его мимику. Очень часто у артиста мимика очень подвижная. Они улыбаются, широко открывают рот. Ну а вы поете вот так. И если ваш случай именно такой, то, конечно же, звук будет у вас совершенно другой, нежели чем у артиста. Здесь на арену у нас выходят базовые принципы вокала. Это работа, улыбка и натяжение. Обязательно их выполняйте, делайте это правильно, и ваше пение уже будет более приближено к тому, как поет артист. Еще совет. Возьмите выступление артиста, смотрите и копируйте его мимику, то есть пойте и полностью копируйте его мимику, вы почувствуете, насколько вам легче петь, насколько легче у вас идет голос. Вроде бы такой совет очень простой, но в то же время действенный. Попробуйте и в комментариях напишите, что у вас получилось. Второй момент. Послушайте, есть ли у вас такое же натяжение звук, как у артиста. Скорее всего, вы не делаете натяжение, не держите работу, улыбку и тогда у вас ну, звук он просто не может быть таким, каким должен быть, такой, какой он у артиста. Я, знаете, тут подглядываю, у меня шпаргалка, чтобы не забыть все пунктики, про которые, по которым вы должны себя проверять. Обратите внимание, собран ли у вас звук в точку, как у артиста. Вот, когда артист поет вы прям ощущаете, насколько у него собранный такой звук, как будто он его в одну точечку направляет, вот в конкретное место, у него прям звук вот так прорезается и летит. У вас звук может быть такой, знаете, более размазанный. Вот если вы точку не держите, тогда тоже не получится. Вот вы можете без точки, без натяжения, без работы, без базовых принципов вокала петь ту же мелодию, те же слова, но вот звучание будет совершенно другое. И если вы не знакомы с этими понятиями, с этими техниками, и если вы их не будете делать, то вы так и будете топтаться на одном месте, и вот эти проблемы будут у вас сохраняться. Идем дальше. Обязательно послушайте живое выступление. Никогда не ориентируйтесь на студийную запись. В студийной записи артист может петь ну, просто на 100% наоборот, и не так, как он потом будет петь вживую. А вы ориентируйтесь именно на студийку. Может быть очень много бэков, наложений, обработок и так далее. Какие-то вещи артист может, допустим, на живом выступлении петь через паузу, добирая дыхание, а в студийке этого не будет, и такие примеры есть. Поэтому слушаем живое выступление, ориентируемся только на него. И себя также проверяем, как вы поете, именно по живому выступлению артиста. думаю, вы здесь поняли, о чем я говорю. Следующий очень важный момент это вокальные приемы. Проверьте себя. Поете ли вы теми же вокальными приемами, что артист или нет? Если артист поет куплет вокальным носом, это грудной регистр, звук без воздуха, а вы поете его микстом, ну, то уже звучание будет совершенно разное. И также вам нужно делать правильную технику вокальных приемов. Если вы хотите вот это все освоить, базовые принципы вокала, вокальные приемы, то рекомендую вам записаться на мой курс ⁇ Фундамент вокалиста ⁇ там мы это детально прорабатываем. Переходите по ссылочке в описании к этому видео, и вы узнаете, как получить доступ к этому курсу. Курс просто бомба. Если бы, когда я начинала заниматься вокалом, был такой курс, я бы себе прям несколько лет жизни сэкономила в вокале и в обучении пения, это точно. То есть разжевываю все, раскладываю там по полочкам, нет ни одного шанса не научиться. Дальше. Обратите внимание, как вы вступаете в фразу и как вы заканчиваете фразу. Очень важно. Вот послушайте прямо артиста, потому что иногда вот эти вступления и окончания бывают очень смазанные. Вступать вам как-то страшновато бывает. Когда вы приходите к концу, вы уже думаете о следующей фразе, как бы вам правильно в нее вступить. И иногда даже в середине фразы вы умудряетесь отдыхать. Чтобы этого не было, нужно, во-первых, знать, как у артиста там все звучит, а второе опять-таки, базовые принципы вокала. 7 бед, 1 ответ! Делайте базовые принципы вокала везде и всегда, и будет вам счастье, будете прекрасно петь. Но уж точно лучше, чем вы поете сейчас. Я вам это просто на процентов гарантирую. Дальше обратите внимание на динамику, смену вокальных приемов, регистров, звук с воздухом и без, громкость это, конечно же, более сложные вещи. И их я даю уже в своем следующем курсе успешный вокалист, потому что без базы сразу перейти к динамике, но ну, это просто нереально. Либо надо обладать выдающимся талантом, но у кого есть такой талант, тот вряд ли будет смотреть это видео, потому что он уже прекрасно поет. И последний момент это вокальные украшения. Иногда вся песня строится на каких-то вокальных украшениях много мелизмов или йодли, да, дают э, такую красоту и выразительность песни, либо очень много хмыков, и вот на этих приемах на этих украшениях строятся песни. Если вы этого не делаете, то у вас совершенно будет, ну, другое звучание, по-другому будет звучать ваш голос. Всегда проверяйте себя по этому чек-листу, дорогие мои друзья. Я также написала статью, в которой уже в письменном виде перечислила все эти нюансы, поэтому по ссылочке в описании к видео вы сможете на эту статью перейти, себе ее сохранить, куда-нибудь расшарить в социальные сети, поделиться с друзьями и иметь всегда под рукой вот этот чек-лист и себя по нему проверять. То есть даже если вы не сможете сразу сделать динамику или вокальное украшение, вы хотя бы будете знать причину, почему у вас не звучит голос так же, как у артиста. Ну а все, кто хочет работать над собой, совершенствовать свой голос, я, конечно же, приглашаю на свои курсы. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому видео. Либо пишите мне в личку, я вас с удовольствием проконсультирую. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!